Итак, как стать ответственным? Как развить ответственность в своей команде? Поехали! Представьте, что вот вы стали ответственными. Вы берете свои задачи, доводите их до результата, каждую, без авралов, без перебоев, просто спокойно улыбаетесь своим достижением. Представьте дальше. У вас есть команда, вы завтра и говорите. Делайте свои задачи ответственно. И они начинают делать. Они начинают делать, не нужно напоминать, они до результата доводят, все само работает. Но после пятой параллельной задачи всякая ответственность начинает ломаться. И не вы виноваты в том, что вы безответственны, иногда бывает. И ваша команда виновата в том, что она безответственна. Мир так устроен. Но, вот, к сожалению, мы живем в условиях сверхвысокой многозадачности. Почему так случилось? Ну, потому что прогресс, потому что скорость информации, потому что технологии, потому что конкуренты, потому что нехватка ресурсов. Мы живем в условиях, на которые наш мозг не был способен изначально. Не мы в этом виноваты. Сегодня мы разберемся, как работает ответственность, как ее применять. Как ее подкреплять конкретными инструментами? Что будет через три часа нашей встречи? Мы примерим на себя эти инструменты. Проверим, как можно организовать свою работу так, чтобы ты был ответственным, как руководитель, твоя команда тоже становилась ответственным. Мы разберемся, какие конкретные инструменты нужно использовать вместо кнута и пряника, для того, чтобы обеспечивать ответственность в команде. Кто проанализировал истории руководителей, с которыми работаем? Заметили такую вещь, что успешные руководители обладают, кроме прочего, ответственностью. Да, они могут выглядеть хаотично, но не обладает ответственностью, они могут доводить свои проекты до результата. И они могут эту ответственность формировать в команде. И вот, собственно говоря, поэтому родилась эта тема. Мы хотим этот э, навык систематизировать и сделать его передаваемым, чтобы каждый из вас мог в своей команде эту ответственность формировать. Ответственность что это такое? Это инструмент достижения полезного результата. К такому выводу мы пришли. Ты можешь быть очень умным, может быть, очень интересным, ты можешь хватать звезды с неба, придумывать гениальные идеи, но ты не доводишь их до результата. Как этому научиться? Вот этому наша тема сегодня посвящена. Ответственность – это путь к счастью от совместного созидания. Еще одно определение, которое мы вывели: Ответственность – это компонент счастливого общества. Я верю в то, что мы гораздо интереснее можем существовать вместе, если вдруг культуру ответственности сделаем нормальной, нормальной для наших государств. Ответственности можно? Можно, конечно, можно. Сколько примеров? Навалились на крапом, сделали результат. Мы научились либо сверхбыстро работать, либо лежать на печи. Это в каждом сотруднике у нас и в каждом руководителе. С этим можно бороться, можно это правильно использовать. Системная работа о том, как это правильно использовать. Как сделать так, чтобы мы каждую неделю подвиг маленький делали. Бывало на печи лежали, но тоже с результатом. Быть ответственным – это сильный кайф. Это сильный кайф от признания. От того, что коллеги видят в вас пользу. Это сильный кайф от защищенности. Вы понимаете, что мой бизнес не разрушится завтра. Я понимаю, к какому результату я приду через месяц, через год. Это сильный кайф от созидания. Созидание – один из ключевых эволюционных инструментов, который питает нас андрофином. Мы так устроены. Это прекрасная возможность, мы бы иначе не создали бы цивилизацию. Мозг выделяет эндорфин, когда видит результат своего труда. Давайте кайфовать от созидания, от эндорфина, того, что мы сделали классное что-то, а не только от адреналина, того, что остался час до выступления, а я сейчас последний слайд добавляю. У меня есть гипотеза, что это причина развала цивилизаций, это причина развала корпораций, это причина смерти стартапов. Потому что просто у нас не хватило немножко внутренней энергии стать ответственными. Я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы наши страны умерли. Поэтому я сегодня здесь приехал к вам, вместо того, чтобы отдыхать семьей. Поехали! Три кита, на которых держится ответственность. Вот правильное обещание. Сейчас мы разберемся, что это такое, как давать правильное обещание, которое полезны твоему бизнесу, которое доведут до результата. Готовность отвечать за свои обещания. Что такое готовность отвечать? Почему люди пойдут за тобой? Почему ты приведешь к результату в итоге? И способность подумать заранее. Казалось бы, три банальные вещи, но как тяжело они даются руководителям. Сегодня мы примерим на себя инструменты, как их в себе развить. Хорошо, поехали. Правильное обещание. Первый кит. Ответственность – это правильные обещания. Давать выполнимые обещания раз. Обещать то, что ты реально можешь сделать, а не то, что тебе кажется будет очень классным. Дать выполнимые обещания. Министр говорит, слушайте, а можете это сделать не за 12 месяцев, а за 3 месяца? Фигня вопрос, конечно, сможем за 3 месяца. Что нам стоит это сделать? Да. Выполнять взятое обещание. Почему это новость? Почему SEO крупных компаний, обещая с тобой поддерживать ритм в такое-то конкретное время, даже потом не пишут, куда они пропали? Но нельзя сделать миллиардную компанию, если ты не выполняешь банальные свои обещания. Ну и, конечно, обеспечивать качество. Для нас почему-то это проблема. Нам очень здорово выполнить что-то невероятное масштабное, но обеспечить при этом качество – это такая рутинная неприятная вещь. Зачем? Вот моя задача – показать вам, как можно кайфовать от качества, когда вы делаете качественный продукт. Так, ответственность за правильное обещание. Первый кит. Давать выполнимые обещания, брать выполнимые обещания, выполнять взятые обещания, обеспечивать качество при выполнении обещаний. Почему бизнес не развивается? Потому что мы привыкли, что можно не отвечать за свои слова. Это норма. Потому что коллеги не отвечают, государство не отвечает, министерство не отвечает, сотрудники не отвечают, да и мы тоже не будем отвечать. И здесь надо понимать такую вещь, что вы никого не перехитрите, когда вы не отвечаете за свои слова. То есть в первую очередь себя, да, то есть если вы не можете отвечать за свои слова но перед собой. Развитие бизнеса не получается. И дальше будем смотреть конкретные примеры, как давать обещания так, чтобы себя же не обманывать. Пойдемте дальше. Три кита. Правильное обещание. Ответственность – это правильное обещание. Это первый кит. Второй кит – это готовность отвечать. У нас с этим часто проблемы бывают. Пообещать нормально. Обещать выполнимые обещания даже можем, Но после этого вкладывать силы в то, чтобы отвечать. Чему-то для всех это новость. Готовность регулярно, ритмично вкладывать силы в получение промежуточного результата. И вот, казалось бы, банальная истина – но, к сожалению, в нашем современном мире, когда рутина постоянно отвлекает нас от выполнения вех проекта, уже даже расписанного в конкретном уставе проекта, эта рутина у нас забирает эту энергию, и мы почему-то эти силы не вкладываем, и почему-то до результата не доходим. Здесь ключевое слово – это ритмично регулярно вкладывать силы. Системная работа – это инструменты, которые позволяют организовать такой ритм работы команды, когда у вас есть повод каждое утреннее, на каждом утреннем брифинге сфокусироваться на сегодняшних шагах, каждую неделю определить цель недельного рывка, декомпозировать на доске задач конкретные шаги, которые нужно сделать, каждые две недели ретроспективу поэтому провести, каждый месяц обновить карту проекта, чтобы понятно было, как изменились вехи вашего проекта. Есть конкретный инструмент, но дело в том, что их надо еще внедрять. Хорошо, еще тезис. Готовность сообщить о проблеме, когда она случилась. Зачастую бывает это сложно. Почему? То есть мы проваливаем клиентский проект. Мы деньги на этот клиентский проект берем из денег предоплат будущих проектов. То есть у нас конкретная петля ведет нас в бездну. Но сказать об этом ответственности не хватает. Пример простой, я это называю вытаскивать недовольных из курилки. Значит, На заводе не платится зарплата, потому что крупный проект, который ну, в планах на производство стоял, он зависел от инвестиций от Сбербанка. Сбербанк, там у них перестроение, он эти инвестиции задержал на 2 месяца. У нас кассовый разрыв, на заводе не платится зарплата, уже месяц не платится зарплата. И мы можем тихонечко вот так вот как-то прятаться и вот заводчанам не говорить о том, что это случилось. Да, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Что делают заводчане? Они собираются в курилке и костерят э, все руководство. Системная работа по-нашему, это когда руководители делают вид, что платят нам зарплату, а мы делаем вид, что работаем. На выходе компания ну, банкротится, то есть тут ничего хорошего не получается, потому что все друг друга обманывают и все довольны, главное, ходят, как будто бы они всех перехитрили прием вытаскивать недовольных из курилки, собрать их вместе и сказать, коллеги, мы уже месяц не получаем зарплату. Это вообще нормально? Нет, не нормально, это вообще какой-то трэш, так нельзя работать. Вы понимаете, почему это? Вы понимаете, что случилось конкретно? Ну, нет, мы не понимаем. У нас есть такой-то контракт, он от тех, кто зависит, он сейчас вот там-то, там-то, из этого не получилось вам уровень зарплату заплатить. Мы сделали шаги раз, два, три, будем каждую неделю информировать вас о текущем статусе. Работники цеха так удивляются, что с ними такой разговор вообще провели, Начинают работать в кредит, без зарплаты вообще. То есть потом они все, конечно же, получат. Но теперь впервые в жизни, в, в российской действительности, работники, крестьяне узнали, что барин, батюшка собирается делать. То есть сообщить о проблеме заранее своим коллегам, своим сотрудникам, своим партнерам, своим клиентам. Да, бывает это тяжело, бывает это страшно. Но вот эта ответственность меняет отношение клиента к вам. Гораздо полезнее позвонить клиенту и сказать «Здравствуйте, сегодня уже седьмой день» простое нашего заказа, и мы до сих пор еще ничего не сделали. Я вам как руководитель компании звоню, как своему клиенту об этом рассказываю. Клиент спустит на вас пар, прокричится, но хотя бы поймет, что вы существуете, и что вы по-прежнему эту ответственность на себе несете, и знаете, следующий, даете следующий срок. Если вы будете задерживать этот ответ, просто он поймет, что вы умерли, и все. Готовность принять неприятную новость и заплатить если итоговый результат не был обеспечен. Вот с этим беда. Много молодых предпринимателей используют такой инструмент, как публичная декларация ответственности. Подписывают в социальных сетях, я сделаю вот это, вот это, вот это. К какому то сроку я буду миллиардером. Куплю себе машину, дом, жену найду, красавицу. Число наступает, ни машины, ни дома, ни жены нет. Вдруг пропадают эти посты. Кого то обманул? Сэкономил этот штраф, который сам себе придумал, и зародил себе комплекс неполноценности на всю оставшуюся жизнь. Если случилась беда, заплати. Значит, ты выиграешь в малом, но проиграешь в реализации своего проекта по жизни. Это очень важный момент. Итак, ответственность ⁇ это не только обещание, это готовность отвечать. Готовность регулярно, ритмично вкладывать силы в получение промежуточного результата. Утренние брифинги, недельные планирования, разбор карты проектов. Регулярно заранее выделять ритм в команде для того, чтобы доводить проект до результата. А не в последние дни думать, ребята, оврал! набрасываемся все. Ответственность – это готовность сообщить о проблеме, когда она случилась. Ответственность – это готовность заплатить, принять неприятную новость о провале и заплатить за то, что это пошло не так. Когда у вас эта готовность есть, вам люди доверяют. Когда этой готовности у вас нет, есть за вами история того, что вы не платили по долгам, команда не пойдет за вами, вперед. Команда не согласится в вашем стартап-проекте участвовать с низкой зарплатой на высокими перспективами, потому что вы внутри себя не готовы отвечать за этот результат. Меня сейчас спрашивают, как вообще мотивировать команду на новый проект, как вовлечь ее в новое дело. Это один из ключевых пунктов. То есть принять безмерную ответственность, сказать, что коллеги, есть новый проект, зарплата у вас будет ниже рыночной в два раза там. И это будет тяжело. И есть риск того, что этот проект так и не стрельнет. И на выходе мы не станем миллиардерами. И я все свои силы прикладываю к тому, чтобы каждый день, каждую неделю брать себе шаги из нашей карты проектов, делать эти шаги, показывать их рынку, вместе с вами согласовывать и идти дальше. Я не буду подводной лодкой уходить в неизвестное плавание, а я буду ответственность эту держать до конца. Если мы провалимся, мы провалимся вместе, это да, такое возможно. Но я беру на себя ответственность вкладывать в это силы до конца. А бывает так, что, блин, я что-то устал, что-то я подтухнул ну вот не могу, да, подтух что-то я, и вот ответственность не держу и команда это чувствует что руководитель подтух и соответственно никто свои шаги не выполняет упражнение расскажите как вы проявляете готовность какими инструментами вы пользуетесь сейчас в вашем бизнесе в ваших компаниях в ваших командах вспомните что делаете для получения промежуточного результата какие у вас инструменты сейчас уже есть для промежуточного результата и как вы платите если вы этот результат не обеспечили я расскажу что мы делаем совет директоров пищевое производство две с половиной тысяч сотрудников задач много.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 Если я не буду выполнять свои недельные рывки, то я умру как специалист, я не буду никому нужен. И меня до пенсии мне не дотянуть будет, потому что просто моя экспертиза будет никому не полезна. Я понимаю, что дело даже не только в денежном штрафе, а от того, какой шаг я сегодня выполняю, какой вклад я делаю в развитие своего продукта сейчас, зависит то, будет ли мой ребенок спокойно существовать в этом мире обеспеченным или не будет. Меня это тоже крепко мотивирует. Три кита ответственности, правильное обещание. Готовность отвечать за свои обещания, готовность вкладывать силы в промежуточный результат, чтобы не в последний день вспомнить о реализации проекта, а ритмично каждую неделю брать кусочки и выполнять. И третий кит – подумать заранее, заранее выяснять статус у клиента, позвонить клиенту за неделю до сдачи проекта и спросить, а что ты думаешь о нашем проекте, как ты считаешь, мы к результату идем или не идем? А это страшно, это неприятно, потому что клиент скажет, это у вас недоработано, это у вас недоработано, это у вас недоработано. Но Если вы спросите заранее, сколько энергии, нервов вы сэкономите себе. Да, неприятно услышать в лицо, что вы сделали полную ерунду и придется переделать это с самого нуля. Но вы это успеете понять еще в состоянии, когда клиент не вышел на желание судиться с вами. Заранее предупредить партнера, заранее подготовить себя к будущим задачам. Что это значит? Вы поняли, что с партнером нужно перестроить сейчас план работы. Об этом можно партнеру сообщить непосредственно перед встречей, за минуту, а может быть на самой встрече. А можно найти в себе силы и заранее ему написать, позвонить. Партнер скажет, что опять, я могу тебе вообще доверять или нет. Но это он скажет вам, готовный к этим изменениям, так или иначе, Они а в последний момент, когда он полностью разочаруется в вас, как в партнере. Подготовить себя к будущим задачам, то есть заранее запланировать себе действия конкретные. Заранее подготовить перечень задач для сотрудников. Встречайтесь вы на планировании в пятницу в 12 часов и спрашивает, так, ну что, то, что делают у нас для того, чтобы наша компания выросла в продажах, У вас есть конкретные идеи, конкретные задачи, которые вы хотели им делегировать. Но вы об этом вспоминаете только в пятницу в 12 часов, когда планирование начинается. Сотрудники, конечно, себе задачи поставили, но ваше видение вы начинаете им давать уже только вот сейчас. То есть вы заранее не подготовились, не поставили им эти задачи. Вы их не сформулировали по формуле делегирования, дальше буду показывать, как это сделать. Вы не потратили вечер-четверга на то, чтобы изложить свои пожелания к сотрудникам в конкретной, понятной письменной форме. Вы не потратили время, а потом удивляетесь, почему сотрудники вас не понимают. Вы пытаетесь им объяснить, ну давайте так, давайте эдак. Вы не потратили время, чтобы заранее написать им короткое техническое задание. Упражнение. Что вы делаете заранее при работе с клиентами, с партнерами, с командой для поддержания своей ответственности? Насколько вот эти вот заранее для вас простые? Какие инструменты у вас сейчас уже внедрены? Что вы умеете делать заранее? Я расскажу, что делаем заранее мы. У нас, когда внедрение идет, оно длится 6 недель. 6 недель конкретных пошаговых чек-листов. Это задание-упражнение, которое выполняет руководитель в совете директоров на каждый рабочий день. 6 недель каждый рабочий день задания, и координатор прикрепляется к каждому руководителю и помогает ему эти задания выполнять. Каждый вторник я собираю всех руководителей и заранее спрашиваю, что вы уже достигли, чтобы ваши исходные бизнес-показатели дошли до уровня, который вы просили в самом начале. Что вы это сделали уже сейчас? Я спрашиваю это не в конце проекта, а каждый вторник в течение шести недель. Если я буду спрашивать в конце проекта, они скажут, ничего не достигли, я буду виноват. Я не спросил заранее. Координаторы в команде каждую пятницу выясняют, какие конкретно приоритеты на недельный рывок заранее. Они в конце всего внедрения проверяют, а вы смогли этим начать пользоваться или не смогли. Но сегодня у нас нет условий, при которых мы можем заранее делать. Казалось бы, ну простая же технология, ну подумай заранее, все будет в порядке, да? Сегодня мы живем в условиях сверхвысокой загрузки, против нас играет рутина со своим ритмом, входячка, текучка, много параллельных процессов. Тут сотрудники у нас меняются, увольняются, тут клиенты новые запросы принесли, ну когда? Когда здесь думать заранее? Мы постоянно отвлекаемся на входящие сообщения. Для этого, собственно говоря, системную работу и придумали. Это технология, которая позволяет победить ритм рутины при помощи своего ритма системности. Но если бы я вам сейчас рассказывал про системную работу, было бы слишком просто. Мог бы вам просто сейчас рассказать подряд, как брифинги проводить, как недельные планирования проводить, как работает таблица Совета руководителей, как расписывать карту проектов, как расписывать карту целей, это было бы слишком просто и скучно. У вас-то все расписано в методичках с видеопримерами, с шаблонами, с примерами заполнения и так далее. Сегодня мы потратим время на гораздо более интересные вещи. Мы разберемся, как стать ответственными, чтобы все это внедрить. Мы исследовали наших коллег-руководителей. И обнаружили интереснейшую штуковину. Мы обнаружили ответственнофагию. Тень опасных штук, которые разрушают нашу ответственность. Эгоцентризм по отношению к себе. Мы начинаем быть эгоцентричны по отношению к самому себе завтрашнему. Мы так любим себя сегодняшнего, что готовы взять на себя такие обещания, что мы не понимаем, что я завтрашний буду за них отвечать. Я завтрашний буду страдать от того, что я прокосячил, нифига не сделал. Но так мне хочется быть сегодня на однокомне. Так сегодня мне хочется быть молодцом, что я готов подставить себя завтрашнему, как будто бы это разные люди, понимаете? Взять за любви к себе текущему, забывать себя будущего, будущего через час, через день, через год, это тоже будешь ты. И ты будешь отвечать за те обещания, которые ты дал. Но почему-то мы это забываем. Второй ответственный факт, задачи не умещаются в голове. Это самая главная тема в системной работе, задачи не умещаются в голове, почему они там не умещаются? Их нужно записывать, потому что задач очень много. У меня есть клиенты, которые говорят, я помню обещание, которое дал каждому своему клиенту. Молодец. Помнит обещание, это, это действительно круто. Я, например, в школе учил число пи до 120 знака. Мои коллеги до 200 знака выучили. Сколько же у нас времени было свободного, да? Выучить число пи до 120 знака. То есть ну тогда это было интересно. У нас там был конкурс, соревнование, кто больше там число пи узнает. Сегодня у нас другое соревнование. Кто создаст масштабируемый продукт? Кто создаст ценность для рынка, кто заработает эти интересные деньги, кто создаст устойчивую платформу для роста. Вот интересное испытание. А если мы в голове держим все свои задачки по клиентам, ну какое тут может быть стратегическое развитие, если голова забита рутиной этой, задачи лежат у нас в почте, в мессенджерах, в блокнотах и постоянно зудят, всплывают периодически, отвлекают нас, до результата не доходят. Мы вспоминаем о задачах, хватит когда? вот когда они уже из телефона к нам вылазят, как бы, да, да, да, я помню, да, да, да, я сделаю, да, да, да, я сделаю, да. Кто в нас поверит? Поверим ли мы сами в себя? Если наш будильник – это клиент. Если вам позвонил клиент и спросил, как дела, это проигрыш уже. Вы должны опередить клиента. Вперед его позвонить и рассказать, как дела. Если клиенту захотелось узнать как у вас дела с ним, вы что-то серьезно пропустили. Отсутствие смысла вот еще очень важный ответственный факт. Отсутствие смысла. Это и кризис среднего возраста, это и профессиональное выгорание, это и текучка кадров, это и приумыл. Страшно штуковина на самом деле. Вот на этой шестой части суши мы так организованы, что мы можем жить, работать, развиваться в том случае, если у нас есть великая идея. Например, там китайцу великая идея может быть не нужна. То есть он строит китайскую стену и пишет письма Мау, не знаю, что Мау уже не надо писать у них простая идея, им не нужно много то есть вот Северная Европа им тоже большая идея не нужна, а вот у нас вот вы им дополож, нужна большая идея любой писатель, который на этой земле рождается он своим любым произведением должен сразу же мир изменить с этим можно бороться, можно это правильно использовать Здесь специальная формула цели, есть специальный шаблон карты цели, который позволяет вовлечь команду в достижение большего результата но декомпозировано конкретные проекты дальше, спонсоры Ответственность умирает, когда за вас кто-то регулярно платит. Ну а зачем? Добрый партнер, который за тебя все делает. Все делает за тебя, вместе вы бизнес развивали, тебе казалось, что все классно, а потом ты понял, что ты руководителем не являешься, потому что партнер тянет этот бизнес за тебя. А потом вдруг партнер однажды осознал, что ты ему не нужен. Без обид, вы хорошие друзья, но ты ему не нужен. У вас совместной ценности друг от друга больше нет, потому что ты всю жизнь думал, ну какие мы хорошие друзья. И начинается расход, потому что ты не вкладывал силы в себя, как в руководителя. Добрый партнер или, может быть, любимый клиент. Сидеть на трубе есть такое выражение, старое, доброе. Да? У нас есть клиент, 70% наших продаж обеспечивает этот наш топовый, якорный клиент. Очень классно. Нет якорного клиента, и у нас бизнеса больше нет. Потому что 70 продаж в один момент сразу же рухнули. А у нас с клиентом хорошие отношения, такие, мы так рады, что у нас все с ним здорово получается. Это пример того, что мы привыкли к спонсору, благодаря которому существует наша компания, у нас бизнеса нет. У нас есть придаток к этому клиенту, что тоже может быть хорошо. Но, коллеги, это не бизнес, потому что это не масштабируемая модель, потому что это незащищенная инвестиция ваша. Следующий ответственный факт. Когда не о ком заботиться, интересная вещь такая. Один из ключевых моих мотиваторов в жизни это ну, радость, творчество, безопасность моей семьи, моей жены и моего ребенка, моей дочки. Я в это силы вкладываю постоянно. Бывает из-за кризиса среднего возраста мне просыпается величественная потребность. Мне кажется, что мало заботится о своей семье, я а начинаю заботиться о человечестве. И поэтому у меня есть миссия изменить управленческую культуру в наших странах, чтобы руководители добивались результата понятного ощутимого результата, чтобы каждый в команде понимал, что ему нужно делать без кнута, без пряника, без меча над головой постоянного. То есть культура созидания в команде, где каждый получает удовольствие от этого созидания. Я хочу вот так вот культуру нашу поменять, тогда экономическое чудо само собой произойдет вашими руками, оно случится. И вот у меня есть такая гипотеза, что я за это отвечаю, что тут моя ответственность. Это, конечно же, психиатры могут вылечить, но зачем? Это меня мотивирует. Значит, еще один ответственный факт. Гиперответственность. Гиперответственность. Я возьму на себя все. Они не доделали задачи, я доделаю за них. Вам не хватает комфорта, я возьму на себя этот комфорт. Вам не хватает качества продукта, я буду ночами работать и качество продукта обеспечивать. Я вам не должен обеспечивать ускорение в два раза. Но я сделаю ускорение в два раза, а потом умру. А потом умру, и никто не заметит потери бойца. Но я такой гиперответственный. Мне так нравится, что все от меня зависят. Что я всех защищаю, что все на меня смотрят. Чего хорошего? Бизнес не масштабируется, потому что ты единичная точка отказа, все только на тебя исходится, но зато ты себя чувствуешь очень комфортно в этой ситуации. Я сам гиперответственный, я с этим страдаю, с этим борюсь постоянно. То есть мне кажется, что я должен это сделать, это сделать. А не должен. Надо масштабироваться, чтобы экономическое чудо наконец обеспечить. Рутина, рутина, ответ факт рутина тоже очень страшная штуковина. Помните, мы несколько раз уже поднимали. У нее есть свой ритм. У нас всегда будет причина не делать важные задачи наша задача развития, наши проекты не реализовывать. Почему? Потому что входячка, потому что текучка, потому что клиент позвонил, потому что нужно сделать косяки какие-то. Вот с этой рутиной как раз системной работой борется создает свой собственный ритм развития. Например, ответственность – это способность сделать осознанный выбор. То есть поотвлекаться еще на рутинные задачи. Или сделать, наконец, то, что э, ты пообещал сделать. Пообещал клиентам, партнерам, близким, себе пообещал. Итак, у нас 7 ответственнофагов. Какой самый важный? Давайте разберемся прямо сейчас. Открывайте эту ссылку и проголосуйте. Рутина. На втором месте задача не умещается в голове. На третьем месте гиперответственность. На третье место вышло ничего себе, я этого не ожидал. Четвертое место отсутствие смысла. То есть победила рутина и задача. Так, ну что, теперь понятные приоритеты. Есть метод. Для каждого из этих ответственнофагов есть метод. И мы сейчас эти методы разберем. Конкретные инструменты. А продолжите, вы уже самостоятельно изучая методичку, где эти инструменты расписаны детально. Итак, методы противодействия ответственно фагам. Эгоцентризм. Что делать с ним? Первый прием. Как быть с эгоцентризмом? Сначала подумать, оценить, а только потом пообещать. В перерыве ко мне подходили коллеги с этим вопросом. Да, есть клиент, который говорит: Я хочу на луну полететь. Я хочу на выступление крутого спикера понимать все, что он говорит на английском языке. И вы говорите в желании удовлетворить клиента. Да, мы вместе поднажмем, и у нас это получится. Но объективно вы это обещать не можете, потому что вы не провели аудит клиента еще. Аудит клиента у вас займет только полгода, а у клиента всего месяц на реализацию проекта. Четыре дня? месяц, Четыре месяца на реализацию проекта, да. И как здесь быть? Взвесить что вы можете пообещать и пообещать то, что вы можете пообещать. Но бывает, что здесь очень сложно. Это аудит, который требует больших затрат. И вы в бюджет проекта просто не влезете с таким аудитом. Что делаю я в таких случаях? Я обещаю первый шаг. Я говорю, что мы на Луну полететь не сможем. Точнее, не могу вам это обещать. Но мы точно научимся вышагивать из космического корабля. Этот шаг мы отработаем идеально. Сможете вы там дышать на Луне или нет, мы пока еще не можем гарантировать. Но первый шаг маленький для человека и большой для человечества, мы отработаем на ура. Именно это я обещаю в вашем проекте как гарантированный результат. Клиенты любят такое обещание. Почему любят? Потому что они видят, что с ними работает профессионал, который в этой предметной области находится, и который понимает, что реально можно пообещать, что нельзя пообещать. Если вы хотите с эгоцентризмом справиться, то есть не брать на себя обещания, за которые потом не сможете отвечать, задумайтесь, когда даете обещание, и давайте обещание там, где вы можете хотя бы первый шаг четко выполнить. Еще если эгоцентризм не может заставить вас делать дела, ну, то есть вы пообещали, но никак не можете э, делать дела, выявите первый шаг и сделайте. Вот когда я делаю презентацию, для меня это тоже большой труд. Потому что у меня великая задумка, я думаю, сейчас я изменю культуру сотни человек, вот сто э, слайдов напишу, и будет так классно. Но вот сейчас сяду и все. Вот, вот, вот сейчас, сейчас, сейчас сяду и все. Что я делаю? Я открываю и пишу тезисный план. Выгружаю просто подряд мысли. Также я коммерческие предложения пишу. Надо коммерческое предложение написать, нам столько идей. Я просто беру, сначала говорю себе, так, сегодня я не буду писать презентацию, сегодня я не буду делать коммерческое предложение. Я просто выгружу подряд свои мысли и уйду. И уйду. Мозг говорит, ладно, ладно, ладно, все. Я, ты пообещал мне, что ты уйдешь, мы напрягаться не будем, да? Не будем напрягаться мы сегодня. Только тезисы, все. Мозг соглашается, я тезисы быстро напишу, закрываю документ. Потом открываю, еще пару тезисов напишу. И так это меня потом впечатляет, что сегодня я сидел на том ряду и дописывал еще тезисы, потому что ну, мозг уже раскрутился, хотелось новые мысли записать. То есть я обещаю мозгу, что сегодня мы не будем копать картошку. Нет. Мы сегодня заточим лопаты. Все. Завтра мы не будем всю картошку выкапывать, мы просто подкопаем первые пять кустов. И мозг на это покупается. Значит, мозг на это соглашается, сделайте первый шаг прямо сейчас. Обещайте мозгу, что следующего шага сегодня не будет. Не надо. Но первый шаг сделать. Если бы я не готовил за 5 месяцев эту презентацию, сегодня бы ее не было в этом виде. Сегодня были бы грязные тезисы, которые бы я сделал вчера. Даже если бы я непрерывно 24 часа бы занимался этой презентацией, я бы не сделал ее. Ну, еще как минимум дизайнером нужно было бы заказать. Но я бы не успел даже все тезисы записать, потому что нужно мозгу проварить. Поэтому я заранее записываю маленькие действия, маленькими шагами, тонкими срезами, к результату иду. Еще примеры. Если эгоцентризм внедрить ответственные формулировки свои обещания. Мозг страшная такая штука, хитрая. Он постоянно пытается от ответственности уйти, когда обещания дает. Но на вам такая формулировка? Я планирую уже сделать какие-то конкретные шаги для решения этой задачи. Уже какие-то конкретные шаги я хочу сделать. У меня многие клиенты, партнеры, коллеги так говорят. Я уже планирую конкретные действия начать. И я вижу это, понимаю сразу, что не будет никаких. Не будет никакой конкретики в принципе. Это страшное Страшная формулировка, конкретные действия. Я конкретные действия. Как можно? Я добьюсь ответа от застройщика о статусе. Предложу два варианта для ускорения. Это страшная формулировка, она ответственная, она предполагает конкретный результат, она заставляет мозг натрудиться, подумать, что же конкретно будет на выходе. Страшная формулировка, но так веселее потом. Так веселее, потому что вы вложили силы сейчас и получите результат и удовольствие от созидания на следующем шаге. Еще. Я постараюсь стать ответственным за неделю. Каждый раз, когда я спрашиваю, ну что, будете ответственными, внедрите системную работу. Да, за неделю внедрим системную работу. Я понимаю, что экономическое чудо еще не настало. Я внедрю за месяц ритм регулярного недельного планирования. То есть я за месяц проведу 4 планирования по доске задач вместе со своей командой, и они будут проходить в пятницу в 12.00. То есть я дал конкретное обещание, ответственным я, может быть, и не стану, но ритм я внедрю, и это может подвинуть меня к ответственности. Есть отличное упражнение на формирование ответственности и борьбу с эгоцентризмом. Его используют успешный руководитель любой. Что такое? Учиться себя ограничивать в потреблении, хотя бы в малом, но регулярно.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 Движемся дальше? Поехали. Задачи не умещаются в голове. Значит, главный инструмент в системной работе, который отвечает за то, что задачи не умещаются в голове, это внедрение инструментов ясной картины, приоритетов и регулярного ритма фокусировки на этих задачах. Это два самых главных законов системной работы. Сейчас я вам покажу по конкретному примеру. Вот два закона, на них базируется вся системная работа. Все инструменты, которые вы в методичках прочитаете, они все выплывают, вытекают и поддерживают эти два закона. Ясная картина и ритм, что это такое. Ясная картина это закон, по которому любая договоренность в команде зафиксирована в едином для команды месте. Что это значит? Это не блокнот. Он не единый для всех. У каждого свой блокнот. Это не стенка холодильника. Потому что там мало информации туда не поместить декомпозицию по задачам. Это не почтовый ящик. это не мессенджеры. Это единое пространство, где каждый может тут же залезть и добавить свои 5 копеек. Михаил рассказывал про систему стандартов, единое информационное пространство. Есть электронные доски задач, единое информационное пространство. Ваша CRM-система, единое информационное пространство. Это место, где команда в любой момент может добавить свои 5 копеек и в любой момент посмотреть. То есть любую договоренность с командой писать в единое для всей команды место. Но через неделю это, это место протухает. Потому что рутина, потому что текучка, потому что входячка. И уже там никто не заглядывал в эту доску задач, в эту CRM-систему никто не заглядывал. Никому уже не хочется страшно заглядывать. Потому что, знаешь, я сейчас туда загляну, а там просроченные красные задачи висят. И вообще хрен знает кто, когда за них возьмется. Давайте это потом под Новый год возьмем, там уже все приберемся. И с Нового года с чистого листа начнем нормально работать. Поэтому ритм, второй закон ритм, о чем он? Мы обязаны регулярно обновлять ясную картину. Это как раз и есть та самая победа над рутиной. У рутины свой страшный, мощный ритм. Позвонил телефон, пришло письмо, смс, и вы уже реагируете. Если вы внедряете ритм, когда в 9.00 вы проводите брифинг с командой сотрудников, отвечая на все вопросы, сделал, планирую, мешая, сначала текстом, потом голосом. В пятницу в 12.00 планирование по доске задач, начиная с правой колонки, заканчивая колонкой «Единый список». Если вы этот ритм превентивно внедряете, каждое событие в конкретное время проводите, у команды вырабатывается рефлекс. Как у собаки Павлова вырабатывается рефлекс. И это становится по кайфу. Потому что вы понимаете, что каждый брифинг принесет ясность в ваш день. Каждое планирование принесет понимание, к какому результату вы конкретно придете. Ритм – ясная картина. Все законы подвержены этому. Ну вот блокнот – страшная штука. Я считаю, что он убивает бизнес. Я известный блокнотоборец. Я сам исписал несколько килограммов блокнотов от четвертого формата. Разворачивал, писал. Потом понял, что когда я хочу работать с командой над пятью проектами сразу – Блокнот убивает мой бизнес. Я не хочу. Тысяча бумажек. Умеете клеить бумажки на монитор? Кто клеит бумажки на монитор? Бумажка – убийца вашего бизнеса. Коллеги, я предупредил. Мессенджеры. Ну, мы в бумажках ничего не храним. У нас все в мессенджере. Листая что туда-сюда и понимаешь, что ты уже рука бойца листать устала, и ты не доходишь до этого результата. И создается ощущение, что мы вон нафиг. Только единая электронная система. Но он с небольшой, но вы его тоже методически увидите, есть сказано, что делать с этими задачами. Когда мы научились их писать в электронные доски, что нужно сначала научиться их ставить по формуле, потом на брифингах фокусироваться, на доску перекладывать, потом совет директоров объединять в табличке, вы тоже увидите эту табличку и так далее. Я не буду сейчас детально рассказывать, как эта ступенька работает каждая, потому что это техническая информация. Это информация, которую вы сможете спокойно, детально изучить. Наша сегодня задача понять, надо это или нет. Вот инструмент. Это формула делегирования. Кто знает про смарт-цели? Смарт-цель – аббревиатура. Каждая цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, ограниченная во времени, соответствующей вашей стратегии. Классная технология, которая позволяет ставить задачи на цели, на результат, но у смарт-целей проблема. Для того, чтобы смортировать задачу, сутки уходят. И вот мы придумали формулу, которая позволяет любую вашу задачу делать ориентированной на результат. Что нужно для того, чтобы задача была ориентирована на результат? Перед тем, как поставить задачу, первое – задуматься, зачем? Второе – Сформулировать конкретный ожидаемый результат, критерий приемки, как вы будете проверять эту задачу. Третье. Записать задачу с глагола совершенного вида. Сделать, выполнить, реализовать. А куда записать? В электронную единую систему, где все задачи лежат. Да. В блокнот убийство бизнеса. На доску в переговорке убийство бизнеса. Маркером записать убийство бизнеса. То есть в электронную систему, где можно будет приложить отчеты, приложить шаги декомпозированные, приложить ответственного, ссылку в скайпе потом скинуть или в чате Hangouts и так далее. Записать с глагола. И последнее, это спросить первый шаг у исполнителя. Что это значит? Это сразу же проверить, насколько он вас понял, и сразу же вовлечь его в работу. Не повторить задачу исполнитель должен, а назвать первый шаг. Сам назвал первый шаг, сразу же вовлекся. В этой формуле нет даты, это задача развития, это задача не типовые, в этой формуле нет даты, потому что в технологии системной работы задачи развития объединяются в пачке. Недельные рывки. У каждого недельного рывка дата одна и та же, конец недельного рывка. Мы выбрали 5 задач на неделю, у всех дата одна, пятница, время планирования. Так гораздо проще и быстрее с командой работать. Несколько примеров. Вот пример задачи. Коллега поставила себе задачу. Начать вести календарь поставок и оплат для автохимии. С глагола Пять слов. Что ужасного-то? Хорошая задача. Начать. Ты уже начал? Начал. Как ее исправить? Завести календарь. Ты завел календарь? Ввести. Ты ведешь календарь? Как? Создать и внести записи. Например, да. То есть мы создали календарь, внесли записи. Что еще? Что? И неделю провести этот календарь, да? То есть за неделю привычка закрепится. Ну, хороший пример. Мы написали вот такой пример: создать календарь для линейки автохимии, внести ежемесячные события, поставок и оплат, чтобы там уже было мясо какое-то, чтобы оно давало ценность, и обучить сотрудника его обновлять каждую неделю. Например, так. Ну, по сути дела, то же самое, что вы и сказали. То есть начать неответственная формулировка, не на результат. Еще пример. Попросить у Сереги, чтобы дал примеры договоров от юристов. Забрать забрать, вот уже первое, Не пофиг, забрать у Сереги примеры, получить, получить что? Забрать, что взять, Сто договоров получить, да? отобрать, отобрать. что еще? отжать, отжать. Что, что отжать? Сто договоров, что еще отжать? Получить. получить и все, мы написали следующее, то есть добиться от, от Сереги получения актуального шаблона договора на поставку по Web по записанному ранее телефону. То есть конкретный договор мы хотели получить, конкретный договор мы получили. Итак, вот памятка. Внедрить ответственные формулировки задач. Что важно, когда вы ставите задачу себе, вашему сотруднику или принимаете задачу от вашего коллеги. Важная памятка. Задать вопрос подрядчику о сроках нельзя, потому что нет ответственного результата. Добиться ответа. Провести встречу с клиентом по проекту. Обожаю эту формулировку. Постоянно мы слышим, на какое бы внедрение мы ни проводили, это крупный завод. Люди с опытом 15-летним, но все равно они постоянно проводят встречи. Поговорить, переговорить еще, прокоммуницировать. Отличный пример. Определить конкретные совместные шаги и даты на встрече по проекту внедрения. То есть, что конкретно станет результатом встречи. Еще пример. Посмотреть крутой вебинар по системности. Сходить на трехдневный бизнес-завод. Ты сходил? Сходил. Записать три прозрения после вебинара и сформулировать задачи в единый список для команды своей. То есть вот конкретный измеримый результат. Три да? прозрения записал? Молодец. Не, не напрасно три дня потратил. Хорошо, идем дальше. Вот так выглядит электронная расход задач. Кто ее не видел, она вот такая. Очень много инструментов на рынке существуют, которые позволяют вашей задачи визуализировать, по закону визуализации, визуализировать в электронном виде. Это Trello, это KITEN, это Evodesk, это Bitrix, Kanban их десятки, этих инструментов. Но им нужно придать... Форму. Эти инструменты, они простые, как пласянская оценка, без формы они не дают ценности. Форма следующая, вы это в методичках увидите. Есть единый список задач, накопитель, куда складываются все ваши идеи. Есть рывок на неделю, это ваш договор, уговор на неделю с командой. Мы за неделю сделаем вот эти задачи. Есть сегодня в работе, это колонка, куда каждое утро на брифинге вы перетаскиваете перетаскиваете свои задачи, чтобы четко понимать, я на этом сфокусирован сегодня. Изрывка, перетаскивайте сегодня в работу. И есть готово, чтобы визуализировать результат, чтобы получать эндорфин. Когда член команды перетаскивает карточку и сегодня в работе в колонку готово, в этот момент эндорфин выделяется в кровь. И самое интересное, что формируется эндорфин-дофаминовая связка. Эндорфин, когда кайфанул, дофамин, когда ожидаешь кайфа. Когда сотрудник потом видит эту доску, у него вырабатывается дофамин. Я оттуда потом все в готово перетащу и кайфанул а потом еще зарплату получу. Ну, в этом смысл системной работы, в этом смысл изменения культуры. Подсадить не на э, адреналиновые авралы, а подсадить на кайф от созидания, чтобы люди видели, вот договоренность в колонке «Рывок», вот результаты в колонке готовы. Это лишь маленький верхний кусочек системы работы. Доска опирается на карту проектов, карта проектов опирается на доску руководителя, специальную табличку, где цели длительные проекты описываются, длительные проекты берутся из карты целей, тоже отдельный шаблон. Я не буду это детально все показывать, потому что вы под вечер воскресенья сейчас это не воспримете. Есть описание, где вы все это детально рассмотрите. Следующий ответ на факт – отсутствие смысла. Как это сделаем мы теперь системно при помощи специальных шаблонов? Если не видно смысла, внутренний пряник, мы помним, устарел, мы используем два инструмента, конкретных формальных инструментов. Это формирование картины ожидаемого будущего, и у вас есть шаблон теперь, карты целей для формирования этой картины, и продажи идеи. То есть мы делаем следующую вещь. Когда смысл понятен команде, мы его сначала упаковываем при помощи специального шаблона, а потом продаем команде идею этим смыслом пользоваться. Коротко расскажу, вы это детально изучите в методичке. Что такое хорошая цель. То есть как поставить цель команде так, чтобы она доходила до результата, чтобы команда вовлекалась в это дело. Надо понимать такое, что цель – это не цифра. Зачастую вот ключевая ошибка руководителя. Мы считаем, что цель – это увеличить на 10% добычу такого-то ресурса. Команда не увлекается в эту цель, особенно на этой шестой части суши, где нужно, чтобы у каждого была великая миссия. Понятно, что великая миссия – абстрактное понятие. Но цель – это всегда картина. Это всегда сама компания, через год, например. Это картина, какой должна стать компания. У нас есть технология, теперь она есть у вас, которая позволяет по полочкам разложить эту конкретную картину. Не стать на 10% больше, а стать компанией первого выбора. Не стать на 10% больше, а обеспечить собственный производственный цех, который даст нам маржинальность в 4 раза более высокую. Стать новой компанией. И ваша задача как руководителя, как визионера, как лидера показывать команде не цифру, а эту новую картину. Есть специальный шаблон карта целей, вы его увидите, который позволяет по полочкам разложить ваши абстрактные идеи и эту конкретную картину сформировать. Но технология выглядит следующим образом. Контрольные вопросы который позволяет разложить вас, ваш бизнес по этому треугольнику. Что за продукт вы продаете? То есть почему люди покупают? Что за ценность у вас? Что за технология продаж? Как вы регулярно доносите ценность до рынка? Что за система управления производством? Вы расписываете по специальным контрольным шаблонам, как это у вас раньше было, расписываете, куда вы должны прийти, и на выходе у нас есть формула, которая позволяет упаковать конкретную цель для команды. В эту формулу увидите вот здесь. Это шаблон, который позволяет по полочкам разложить ваше текущее видение и сделать мотивирующую, достижимую, декомпозированную цель для команды, которая показывает не просто цифру, а описывает новое состояние бизнеса, к которому компания должна прийти. Это первый шаг. Первый шаг – это сформировать конкретную картину. К которой должна прийти команда. Вот вы картину сформировали, которая сама по себе уже увлекающая, уже интересно, уже команде хочется, по идее, но вы приходите в совет руководителя или приходите в свою команду и говорите, давай эту цель достигай. А те говорят, ну давайте достигать, но ну, сейчас мы только справимся вот с этими это, вот рутинными, там задачками. Д давайте давайте достигать уже с 1 января, хорошо, потому что сейчас мы ну, реально времени нет, сейчас какие-то у нас накопились времени, да еще отчет надо сдавать. Сегодня на первом этапе внедрения системной работы и любой новой технологии стоит продажа идей. Пока идею не продал, ничего не работает. Есть формула, которая позволяет эту идею продать. Я вам сейчас коротко ее расскажу, потом сможете детальнее ее изучить. Как продавать идею сегодня? Значит, пряник устарел, но есть более чувствительная технология. Через жизнь и смерть. Болевой порог изменился, теперь для того, чтобы что-то продать, нужно сразу говорить: мы все сдохнем, но мы можем выжить. И выбор за вами. Если вы готовы самой в этой лодке идти, то поехали. Кристофор Колумб примерно так и поступал. Значит, он говорил, я вас привезу к новым берегам. Это точно. С берегами ошибся. Конкретно ошибся. Но ответственность у него за последний момент. Я перевезу вас к новым берегам. И привез. Корректировал штурвал по ходу действия. Но привез к новым берегам. Цель поставил, новую картину описал, к этой новой картине пришел. Как это делается на практике, мы используем старичка Нила Рекова. Наверняка вы слышали про эту технологию, спин продажи. Значит, это аббревиатура, которая говорит, что не надо в лоб продавать. Так, с завтрашнего дня все внедряют систему на работу и делают новый продукт для рынка Казахстана. Э -э мы даже на казахском не говорим. Завтрашнего дня, иначе все умрем. Ну ладно, это не работает. Вот э в лоб ну, лю людей ошарашили, а никого внутри изменений не произошло. Мы используем технологию невырыха, а там смысл какой? Сначала ты задаешь ситуационные вопросы. Издалека заходишь. Ребята, вы согласны, что мы уже три года находимся в такой ситуации, когда ну, зарплата не платится, переработки там и так далее? Тебе говорят, ну да, согласны, конечно, ничего хорошего там нет. Потом проблемные вопросы. А почему мы вынуждены терпеть проблемы с тем, что у нас нет возможности нормально в отпуск уходить, планировать производство хотя бы на месяц вперед? Вы готовы с этим проблемами мириться? Потом извлекающие вопросы. Вы понимаете, что мы рискуем потерять все, что мы страдаем каждый день все больше и больше. Вы видите, что мы летим в пропасть и скоро все умрем? То есть не сразу с порога, что мы все умрем, а подвели. И в конце концов направление. А есть вариант. Мы можем внедрить системную работу, можем внедрить системный маркетинг, можем внедрить э, здесь CRM-систему, а там партнерскую схему, а тут франшизу. Шаги раз, два, три. Мы их вместе с коллегами уже декомпозировали. Нужно просто согласовать. И тогда мы вместе прием к новому продукту. Кто со мной в лодке? И тут уже команда решается и, или не решается. И тогда с вами остаются те, кто готов эту идею купить. Вот как работает технология продажи идей. То есть через жизнь и смерть, но при помощи Нила Рехма. Четвертый ответственный факт – спонсоры. Нужно признать, что халява оставляет развитие. Нам удалось найти очень классного клиента, который платит нам выше рынка. И это халява. Нам кажется, какими молодцы мы нашли клиенты, которые платят выше рынка, но это халява. Это халява, которую нужно признать, придется возвращать. Возвращать придется в тот момент, когда клиент вдруг поймет, что у него больше этого бизнеса нет, или что он не хочет больше с вами работать. И тогда будет уже поздно, потому что мы эти 7 тучных лет из Ветхого Завета не инвестировали, в свой бизнес, чтобы подготовиться к семи худым годам. И вот это главный прием борьбы со спонсорами. То есть признать, что за халяву придется отвечать, что это не радость, это лишь кредитование удачей на первое время, для того, чтобы совсем не помереть с голоду. И этот кредит нужно направить на фундаментальное развитие, на выход из иглы спонсора. Итого, что делать со спонсорами? Слезть с иглы, отказаться от нерыночных поступлений, иначе не будет развития. Но и для того, чтобы себя подкрепить, нужно научиться получать удовольствие от своей независимости. Как отказаться от курения? Нужно заменить его другим удовольствием, созиданием, любовью. И как отказаться от спонсоров? Нужно заменить его другим удовольствием. То есть нужно, например, получить удовольствие от того, что вы теперь самостоятельно принимаете решения, самостоятельно выбираете путь развития. Почему ребенок эмансипируется и уходит из дома родителей? Потому что у него включается эволюционный механизм. Он понимает, что если я останусь в доме родителей и буду потреблять их спонсорский ресурс, то мое развитие прекратится. И я как личность не реализуюсь. Вот такой же путь нужно совершить руководителю и предпринимателю, чтобы выйти из-за спонсоров э, слишком добрых партнеров и слишком добрых клиентов. Следующий известный факт. Когда неком заботиться... Помните, забота – это естественный катализатор ответственности. А если заботиться не о неком, то и трудиться неохота. Что мы предлагаем? Осознать, что от тебя зависит жизнь других. Прямо осознать, что ты кому-то нужен. Если вы для себя не ответили на вопрос, кому ты нужен, ну, соответственно, у вас вообще-то не включается мотиватор, и вы думаете, нафига мне вообще вкалывать в этот бизнес, если и без меня все хорошо. Кому вы нужны? Это вопрос. Внукам. Нужны внукам. Вашим коллегам-сотрудникам нужны.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 Единственное, что эти формулы части, как я понимаю, они бескомпромиссные. То есть, либо один путь, либо другой путь. Наверное, есть золотая середина. Я тоже в себе постоянно тренирую здоровый пофигизм. И я себе позволил за час до сегодняшнего выступления готовить слайды презентации, хотя для меня это не похоже. Наверное, я приблизился к здоровому пофигизму. Хорошо. Ответственность определить, за что вы отвечаете в команде в жизни, а за что не отвечаете. Вот упражнение следующее у нас такое. Задумайтесь, где вы несете ответственность в первую очередь, а где вы не отвечаете вовсе? Простой пример. Где вы несете ответственность в первую очередь? Я в своей команде несу ответственность в первую очередь за формирование конкретной картины на полгода вперед. Если я это не сделаю, никто это не сделает за меня, и моя команда умрет. Это моя ответственность. Значит, Я не отвечаю за удовлетворение каждого сотрудника моего клиента. Потому что за это отвечают члены команды. Если они прокосячат, значит мы угробим бизнес и Все. Но это не моя ответственность, это их ответственность. Я обучил их, я им показал технологию, я постоянно даю им обратную связь, но за удовлетворенность сотрудников клиентов отвечают мои сотрудники, члены моей команды, но не я. Я за это не отвечаю. Значит, с экономическим чудом у меня тоже такая же договоренность. Я отвечаю за то, чтобы делать методички и разослать их всему человечеству. Но за экономическое чудо еще несет Небесная канцелярия ответственность. Потому что я здесь, извините, сам сделал все не смогу. Если Небесная канцелярия не поставит мне новое произведение, то Извините, Но я обязан помочь каждому, кто с определенным запросом ко мне приходит. Тут я свою ответственность выполняю. И пока наш договор не нарушается, у меня постоянно приходят новые прозрения и новые методички появляются. Ваши примеры, коллеги, запишите. Итак, седьмой ответственный фага, самый популярный. Рутина. Страшная рутина. Сейчас ученые говорят, что мы четыре решения в день принимаем жизненно важно, судьбоносно. Пойти на бизнес-завод или не пойти на бизнес-завод. Открыть методичку, которую я показывал, или не открыть даже эту методичку. Мозг к этому эволюционно еще не успел подготовиться. У нас еще не выработались инструменты, которые позволяют жить в этом режиме. И поэтому рутина нас захватывает. У рутины есть еще страшный такой союзник, это маленький эндорфин. Потому что когда мы в течение дня сделали 20 непонятных задач маленьких, мы выходим вечером и кажется, что чего-то делали. Но когда пытаемся ответить, а что конкретно мы делали, ответа вообще в голове нет. И поэтому в системной работе как раз вот эти инструменты так важны утренние брифинги, сфокусировка на конкретные достижения, чтобы эндорфин запустить, чтобы правильное определение приоритетов на следующий день заработало. Рутина – это самый главный враг, на которого нацелена системная работа. Чтобы ее победить, нужно создать свой собственный ритм системной работы. Еще раз я показываю вам эту картинку. Визуализация, помните? Записывать в единое для всей команды место наши договоренности, задачи, приоритеты, проекты, показатели. А ритм – это как раз победа над рутиной, это утренние брифинги, недельные планирования, двухнедельные ретроспективы. Есть ритм для типовых задач. То есть вот часто спрашивают, мы в типовом процессе, в наших типовых задачах постоянно косячим. Есть технология, которая эту проблему решает, вы прочитаете ее в методически тоже. Там написано, что делать каждый день, каждую неделю, каждые две недели, чтобы с этим справиться. Я несколько примеров хочу показать. Ежедневные брифинги, которые несколько раз уже упоминали. Каждое утро сначала текстом в чате, потом голосом. Команда отвечает на три вопроса. Сделал, планирую, мешать. Это инструмент фокусировки на конкретных задачах. Это инструмент выявления проблем. Заранее на утреннем брифинге выявления проблем. Каждый раз проявляются какие-то новые прозрения. И коллеги, это... Must have, от этого нельзя отказываться, объединяйтесь с командой сотрудников, вместе с ними проводите брифинг, объединяйтесь с своими партнерами, с ними проводите брифинг. Когда вы научитесь проводить брифинг, у вас будет голод, вы начнете недельные планирования проводить и определять цель на недельный рывок, потом ее на задачки раскладывать. Это базовая гигиена управления, это раскачка мышцы руководителя, раскачка умения приоритизировать свои задачи. Без этого экономическое чудо не наступит, это зависит теперь и от вас. Хорошо. Планирование. Коротко расскажу, что когда вы научились проводить недельные утренние брифинги, вы поймете, что ваши задачки требуют причесывания требует ответ на вопрос, что же я за недельный рывок хочу сделать, чтобы было потом понятно, откуда брать задачки на утренний брифинг. Чтобы не протухала ваша доска задач Трелла или любая другая доска задач, вы должны каждую неделю договариваться из единого списка, перетаскивать свои прозрения с бизнес-завода в колонку «Рывок». Об этом подробно написано в методичке и снято видео. Вот есть еще один вариант недельного планирования по конвейеру. Не у каждого из нас задачи связаны с развитием. Есть два типа задач системной работе. это типовые и нетиповые задачи. Нетиповые задачи, которые мы раньше не делали по формуле делегирования, с глагола, мы их ставим, они ориентированы на создание новой услуги, на формирование канала привлечения клиентов через ВКонтакте и так далее. Но, когда мы справились с потоком задач развития, мы выстраиваем конвейер, главный конвейер бизнеса, где гарантируем качество выполнения типовых шагов для наших клиентов. Там доска задач тоже используется, но она по-другому работает. Значит, очень простая штуковина. Визуализировать поток ваших клиентов. Каждая колонка это не набор задач, каждая колонка это набор ваших клиентов. И каждая колонка означает стадию, через которую нужно провести вашего клиента. Первая стадия, например, в этом учебном примере это принять заявку. Вторая, найти машину и согласовать с клиентом доставку. Третья, подписать договоры. Четвертая, отправить э, там, водителю информацию, получить предоплату от клиента там, и прочее, прочее, прочее. То есть вы можете использовать еще и такой инструмент. Он в методичке тоже детально описан. То есть доска задач не только для задач. Доской можно использовать для визуализации типовых стадий вашего конвейера. Типовых стадий, через которые проходит каждый ваш клиент. Для чего это нужно? Чтобы было понятно, на каком этапе каждый клиент находится. Зачем нам это знать? Чтобы планировать загрузку ресурсов, чтобы не было так, что мы машину, которая на доставку идет, сразу двум клиентам пообещали. Зачем еще нужно знать? Чтобы не было пересечения встреч наших, зачем еще нужно планировать работу по вот этому конвейеру? Когда сколько денег, Когда сколько денег понимать? Значит, Для меня один из главных ответов заключается в том, что это необходимо для того, чтобы обеспечивать стабильное качество. Чтобы сотрудники понимали в каждый момент времени, кому какой шаг надо сделать по клиентам. Почему мы постоянно косячим с клиентами? Потому что у нас в головах авральная картина из тех действий, которые мы пообещали клиенту для доведения его до результата. Это же можно все вынести на такую простую доску и все. И каждый сотрудник будет понимать, где какой клиент находится, какой шаг ему нужно сделать. Это будет гарантировать качество выполнения вашего типового продукта. А внутри этих карточек, в этих системах типа Trello, типа Evodesk, типа Kiteon, можно прописать чек-листы. Прописать конкретно типовые действия, которые проходят в каждой колонке ваш каждый клиент. И просто ваш сотрудник чем занимается? Открывает карточку, там, бам, бам, бам, бам, -бам чек-листы закрывает, идет дальше. Вы гарантировали то, что сотрудник не уйдет в небытие, потому что у него перед глазами задачи по каждому клиенту находятся. Это банальная технология. Она доступна каждому. Сегодня вечером вы можете уже сказать такую штуку для себя. Но почему-то не каждый себе ее еще создал. Это победа над рутиной. Не быть в плену у рутинно-бегающих запросов, а вы не договоры отправили, а вы не машину согласовали, а заранее, превентивно, заранее ответственно подойти к вопросу, прописать шаги, чтобы сотрудник мог видеть шаги и вперед клиента их выполнял. Почему это так сложно? Знаете этого молодого человека? Да, Исаак Адизис, он как раз придумал простые картинки, метафоры, как управлять бизнесом. Он разделил руководителей на интегратора людей, на производителя результата и на этих двух предпринимателей-администраторов. Чем отличается предприниматель? Творчество. Он, он кайфует от новых возможностей. Чем отличается администратор? Системность. Он ненавидит возможности. Когда предприниматель приносит ему возможность, администратор в панике. Значит, и в чем проводим у нашей страны в постоянном конфликте? Исполнительного директора и собственника. Потому что собственник приходит и говорит, ребята, я был на бизнес-заводе, я теперь знаю, что нужно внедрять нам. Все, с понедельника начинаем внедрять. А исполнительный директор говорит, ну подожди, но мы же еще свои обязательства там не выполнили. У нас сейчас овралы. Здесь у нас весь сезон нужно заканчивать контракты. Давай сначала все это закончим. Не будем ничего заканчивать. Давай отбрасываем все, что делали, и бросаемся в новое направление. Значит, системная работа – это способ им договориться. Когда предприниматель свои идеи складывает на доску, а администратор гарантирует, что эти идеи дойдут до результата. Как это выглядит? Ритм убивает предпринимателя, но у него есть доска, задачи, визуализация, карта, проекта. Администратор любит ритм. Он их берет, он поддерживает брифинги, поддерживает планирование, но он в основу берет именно картину видения предпринимателя. Вот системная работа мирит администратора и предпринимателя. Вот мы прошлись по всем фагам. Это результат нашего исследования. Вот мы исследовали истории клиентов, руководителей в наших сообществах, с которыми мы постоянно работу ведем, и вот обнаружили, что есть вот такие, такие ограничения в ответственности мы показали вам приемы конкретные для того, чтобы вы могли с этими ответственными фагами справиться в своей практике. Чтобы в своей практике вы научились получать удовольствие от того, что вы ответственны, от того, что вы доводите задачи до результата. Теперь это ваша ответственность, коллеги. Быть ответственным — это кайф. Это кайф от того, что вы знаете, что вас ждет впереди. Кайф от того, что вы делаете и видите результат своего труда. Кайф от того, что вас воспринимают как того, на кого можно положиться. И я призываю вас узреть это удовольствие, чтобы перестроить свое сознание, чтобы выделять энергию постоянно не на авральные перебежки от одной возможности к другой, а на доведение возможностей, которые обнаружили, до результата. Тогда меняется культура рынка, тогда приходит экономическое чудо в нашу страну. Главное в ответственности еще научиться расслабляться, потому что ответственность все-таки напряжение, но ответственность придумана не сама по себе, поэтому всегда умейте в ритме вкладывать минуты для вашего расслабления.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 Моя работа, быть семьей, потому что так я восстанавливаю свой креатив. Так я готовлю себя к новым свершениям. И я это вложил в ритм. И я от этого кайфую. Я хочу, чтобы вы тоже научились этой культуре и передавали ее дальше. Как теперь уйти от ответственности закона? Если вы понимаете, но ну, блин, ответственность не для меня. Но я слушал три часа, и каждый раз я пропускал через себя это с недоверием. Я понимаю, что мне это не дастся. Я не готов быть ответственным. Шаг первый. Сначала думать, а потом обещать. Я точно сделаю, точно, вот все, договорились, точно при, приду, все будем делать. Подумайте, сделайте 7 вдохов и выдохов, подумайте. Если вы понимаете, что невозможно понять, невозможно оценить, пообещайте, но только первый шаг. Я точно буду на встрече, точно буду, но я понятия не имею, скажу я там что-то полезное тебе или нет. Но на встрече я буду. Способ второй. Определить, за что вы отвечаете, а за что не отвечаете. И не брать на себя ответственность в тех местах, где вы не отвечайте. Мы сегодня упражнения это делали. Способ третий. Прекратите обещать вовсе, если сейчас не можете за собой следить. Возьмите себе такой пост. Месяц без обещаний. Месяц вы не обещаете никому ничего. Попробуйте так, если вы не можете взять себя в руки. Ну и четвертое. Вы не подводная лодка. Не скрывайтесь внезапно от вашей команды, от ваших клиентов, от ваших партнеров. Оставайтесь на виду, показывайте постоянно ваше сердцебиение, пульс заранее, до того, как спросят клиент, партнер, сотрудник о том, что у нас не так. Успевайте им ответить заранее, тогда вы будете постоянно впереди и постоянно создавать правильный настрой на результат. Ну и последнее напутствие от встречка Чтобы получить сокровища, нужно встретиться с драконами, которые их охраняют. Сокровища точно есть, экономическая чудо возможно. На пути драконы. Что это за драконы? Это дракон рутины, это дракон непонимания смысла, куда идти, это дракон э, сотрудников, которые не готовы покупать вашу идею. Это э, дракон внутренней патии, я не смогу дойти до результата, у меня не получится. Но сокровища есть. И каждый может их каждый может преодолеть этих драконов. И каждый может поменять культуру управления в своей команде, культуру управления для самого себя и создать пример для подражания. Заработать эти интересные деньги, создать эти интересные продукты. Что делать дальше? Наши следующие шаги. Победить эгоцентризм, научиться управлять задачами. У нас это есть в методичках, можете еще раз прочитать вот конкретную методичку по задачам. Найти смысл и продать его команде при помощи карты целей. Слезть с иглы спонсоров и найти о ком заботиться. Вот пять следующих шагов которую нужно сделать для того, чтобы стать ответственным руководителем и сформировать ответственность в своей команде. И вместе победим! Спасибо!